Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Всех с наступившим 2022 годом. Всех вам благ, друзья. Счастья, здоровья, семейного благополучия. На улице у нас замечательная, великолепная погода. Дождь, снега нет. Уже новогоднего настроения нет. Потому что что? У нас уже не зима, у нас уже какая-то осень. А работа, как это говорят, дело добровольное. Но ну, вот наши курки работают. Несут нам яйки. Конечно, небольшое количество у нас за день, но все же есть. Что-то у нас курятники. А курятники у нас все сидят там. Потому что на улице дождь. Крыша пускай есть таким вот козырьком. Но все же. Вот там да, они сидят. Жизнь радуется, не хотят уходить. Кто тут утопился? Короче, мы кого-то потеряли, кто-то утопился здесь. Рексон жизни радуется, да, Рексон? Ляди, повесься сейчас на своем цепу. Сейчас принесем тебе покушать. Курицу, которая утопилась, скорее всего. Петя, кто утопился? Ну вот, друзья, наконец-то мы повесили <coughs> емкость для воды. Там ничего сложного. На штуцер, переходник восьмерка. Повесили два шланжика. Такой тройничок здесь обыкновенный. Супер-пупер советская изолента. Ну, для надежности, как это говорит. Ну и все. Система водопояния у нас. Окей. Ничего сложного, Трубопровод проведенный. Сегодня немножко подрегулировали здесь. Вот в этом непельке протекал. Но сейчас уже вроде не капает. Все хорошо. Здесь, как я и говорил, что здесь мы сделали сеточку, кусочек, для того, чтобы можно было пустить ниппеля. То есть низ дерево, вверх дерево, а здесь сеточка и ниппеля стоят. Ушастики у нас сытые, на улице дождь, но все равно на улице работать с кроликами некомфортно. комфортно. Комбикорм есть, кролики сидят заново. Комбикорм есть, водичка проверяем. Есть. Пошла отсюда. Водичка есть. Комдикорм та же. Кролики сидят. Здесь крольчихи. Водичка. Все окей. Okay. Здесь та же. Переходим. Вон, можете уже увидеть часть малышей. Мамка. Тише, мамка. Малыши вон лежат. Все хорошо. Сильно не тревожим. Водичку проверяем у мамки. Все есть. Здесь готовится к окролу. Немножко уменьшил паечку перед окролом, там свои нюансы за технические, как это говорят. Перед окролом, перед, там за пару дней, немножко можно уменьшить паечку. Здесь вот такие сидят. Здесь вот билбосы с комбикормом. Комбикорм домашний. Видео на этот повод есть. Так, вот здесь что-то саморезик плохо висит. Вот такие кролики. Друзья, как только я провел водопоение, вот такая канистра на 20 литров. Вверх мы обрезали, закладываю здесь марли, чтобы пух не летел. Водичка чистенькая, двадцатка. Мне хватило с небольшим протеканием порядка двадцати... 20... Ой, фу, двух дней, чуть не заговорился. Около двух дней на всех моих сейчас кроликов. То есть, если будем увеличивать поголовье, то немножко поставим другую емкость побольше. Сейчас, если осеменения крольчих нету, если акролов в течение дня двух нету, я пришел, комбикорм раз-два дня подсыпал, водичку проверил и все. Вот они. То есть не пиля, Какое я был глупый, что я их не установил уже давным-давно. Кролики научились большие пить в течение пяти минут, ну а маленькие уже немножко там ну минут 10 ну полдня максимум ничего сложного все друзья обзор сделал что мне проведена водичка ко всем жизни радуется, грызут вот им дерево нравится вообще супер так что подписывайтесь на канал ставьте свои пальчики вверх пишите свои комментарии задавайте вопросы по тематике видео всем ответим всем пока друзья.